Привет, друзья! В этом видео мы рассмотрим основные и аналитические колонки, представленные в стакане платформы Atas, а также какие настройки мы можем применить к ним. Комбинируя разные колонки, вы можете добиться индивидуально настроенного умного стакана под вашу торговую стратегию. Для этого из модуля SmartDom заходим в настройки. Здесь нам нужна вкладка «Колонки», именно из нее производится настройка колонок. Перед началом обзора следует отметить, что изменять настройки каждой выбранной колонки можно после добавления ее в нижнее окно активных колонок. Для большей наглядности и удобства рассмотрения я заранее добавил все колонки в окно стакана. Итак, перейдем к рассмотрению колонок. Цена – это ценовая шкала. В настройках данной колонки представлено три раздела Заголовок, Общие настройки и секция P&L Давайте рассмотрим их по порядку Заголовок. Содержит он четыре настройки Здесь мы можем Изменить отображаемое название колонки Изменить цвет ячейки заголовка Шрифт А также цвет текста Следующий раздел Общие настройки Здесь мы можем настроить отображение последнего тика. При включении данного параметра мы будем видеть по какой стороне проходит последняя сделка, а также ее размер. Если сделка прошла по стороне бит, цифра с количеством контрактов будет отображаться в скобках слева от цены. В случае если сделка прошла по стороне ASK, то справа. Следующий параметр – возможность выставления ширины колонки. Далее идет изменение типа, начертания и размера шрифта. Затем выбирается цвет текста, а также фон данной колонки. Выделять текущий день, если включить данную опцию, ценовые уровни, на которых проходила торговля в течение текущего дня, будут подсвечиваться соответствующим цветом. Далее мы можем выбрать цвет фона текущего дня, Цвет средней цены и цвет последней сделки. Разделы заголовок и общие настройки будут еще не раз встречаться нам в настройках колонок. А так как они все имеют практически идентичные настройки, рассматривать повторно мы их не будем. Перейдем к следующему разделу секция PNL. PNL или Profit and Loss это текущее состояние открытой позиции. Находится это поле в нижней части нашей колонки. Отображение может происходить в нескольких режимах. Текущая прибыль или убыток могут отображаться в процентах, пунктах, либо деньгах. Переключение между режимами производится путем нажатия левой кнопки мыши по данной ячейке. В настройках этого поля мы можем изменить цвет ячейки, Цвета отрицательной и положительной прибыли. А также шрифт. Далее переходим к колонке спрос. В ней отображается общий объем выставленных лимитных заявок на покупку на каждом ценовом уровне, ниже текущей рыночной цены. Содержит данная колонка 6 разделов настроек. Первый раздел гистограмма. Здесь мы можем включить либо отключить отображение данных в виде гистограммы. Изменить цвет гистограммы, а также изменить отображение гистограммы. Если поставить галочку, то гистограмма будет отображаться справа налево. А если галочку снять, то слева направо. Следующий раздел – заголовок. В настройках заголовка мы можем изменить название колонки, цвет, шрифт и цвет текста, а также отображение суммарного значения. Если поставить здесь галочку, то вместо заголовка будет отображаться суммарное значение всех данных этого столбца. Далее следует раздел «Кнопка». Данная кнопка находится в нижней части нашей колонки. И с ее помощью мы можем отправить рыночную заявку на покупку. К этой колонке мы можем применить следующие настройки. Изменить название кнопки, цвет ячейки, шрифт а также цвет текста. Далее идет раздел «Лучшая цена» или «Best Bit». Здесь мы можем включить либо отключить отображение лучшей цены спроса, а также изменить ее цвет. Следующий раздел «Общие настройки». Для отображения колонки доступны три режима. Объем – это размер заявок, выставленных на покупку. Количество заявок – это количество выставленных заявок на покупку. Эти данные предоставляет брокер. Следует отметить, что не каждый брокер предоставляет эти данные. Средний объем – это соотношение объема к количеству заявок. Если ваш брокер не транслирует данные о количестве заявок, данный режим работать не будет. Также здесь мы можем изменить ширину колонки, шрифт и отображение неактивных уровней. Включив данную опцию, отобразятся заявки на тех ценовых уровнях, которые не входят в глубину стакана. Далее мы можем изменить цвет неактивных уровней, цвет текста, фон, а также цвет выделенной строки. И остался здесь последний раздел «Фильтр». С помощью данного фильтра можно выделить уровни, на которых стоит определенное количество заявок. Выставим, к примеру, в этом поле значение 100. В таком случае все заявки размером от 100 контрактов и выше будут подсвечиваться заданным цветом. Этот цвет можно изменить здесь. Далее следует колонка «Предложения». Она имеет настройки, идентичные предыдущей колонке, поэтому мы сразу перейдем к следующей колонке «Мои заявки». В данной колонке отображаются все ваши действующие лимитные и стоп-заявки на покупку и продажу. В настройках представлено три раздела – заголовок, кнопка и общие настройки. В разделе «Общие настройки» В параметрах «Ордера на покупку» и «Ордера на продажу» можно изменить цвет указанных ордеров. А в параметре «Цвет модификации» выбирает цвет, которым подсвечивается ордер в момент переноса его на другой ценовой уровень. Теперь рассмотрим раздел «Кнопка». Данная кнопка находится в нижней части колонки моей заявки» и с ее помощью вы можете отменить все отложенные ордера. В настройках данной кнопки можно поменять цвет, шрифт, цвет текста и цвет при наведении мыши. Далее рассмотрим колонки Мои заявки на покупку и мои заявки на продажу. Колонка Мои заявки на покупку отображает все ваши действующие лимитные и стоп заявки на покупку, а колонка Мои заявки на продажу отображает все ваши действующие лимитные и стоп заявки на продажу. Настройки данных колонок схожи, содержат они 4 раздела: это настройки отображения заголовка, кнопки лучшей цены, а также общие настройки. Кнопка, находящаяся под колонкой Мои заявки на покупку отменяет все отложенные ордера на покупку. А кнопка, находящаяся под колонкой Мои заявки на продажу, отменяет все отложенные ордера на продажу. Следующая колонка очередь. Данная колонка отображает объем заявок, стоящих перед выставленными вашими ордерами. Ее настройки содержат три раздела – заголовок, кнопка и общие настройки. На этом обзор основных колонок закончен и мы переходим к аналитическим колонкам. Колонка «Профиль рынка» отображает данные о проторгованном объеме, количестве тиков, объеме рыночных покупок или продаж. В настройках данной колонки присутствуют 5 разделов. Давайте их рассмотрим. Раздел гистограммы. В нем мы можем включить или отключить отображение нашей колонки в виде гистограммы. Период гистограммы. Здесь мы можем выбрать определенный временной интервал, за который будет произведен расчет. На выбор представлены такие режимы, как текущий прошлый день, текущая и прошлая неделя, текущий и прошлый месяц, а также период за весь контракт. Далее идет тип расчетов. Расчет может быть произведен по бедам, аскам, объему и количеству сделок. Цвет. Здесь мы можем изменить цвет гистограммы. Также можно включить либо отключить отображение максимального объема. Далее меняется цвет максимального объема. Здесь можно включить и отключить отображение Value Area и изменить цвет Value Area. А также можно поменять отображение гистограммы справа налево и слева направо. Далее следуют разделы заголовок «Лучшая цена», «Направление гистограммы» и «Общие настройки». В разделе «Лучшая цена» можно выбрать один из трех режимов отображения – «Беды», «Аски» и «Скрыть». В разделе «Направление гистограммы» мы можем включить либо отключить отображение направления гистограммы. С помощью данной опции мы можем видеть, какое направление имеет рынок в течение всего периода гистограммы, заданного нами. В нашем случае периодом гистограммы выбран текущий день. Направление гистограммы будет соответствовать цене, на которой начался текущий период. И текущей цене так как сегодня на этом инструменте растущая тенденция мы видим зеленую индикацию она соответствует сегодняшнему дню в параметрах цветов повышения и понижения мы можем изменить цвета отображения индикации перейдем к следующей колонке трейды отображает она данные о проторгованном объеме количестве сделок сделок прошедших победам, бедам Дельту и Открытый интерес. Содержит данная колонка 7 разделов настроек. Разделы гистограмма, заголовок, кнопка, лучшая цена и общие настройки содержат стандартные настройки цвета и шрифта. В разделе Общие настройки мы можем изменить вид отображения данной колонки. Давайте рассмотрим все представленные варианты. Открытый интерес. Это количество открытых позиций по срочным контрактам, фьючерсам или опционам. В онлайн-режиме открытый интерес транслируется только российской биржей. Объем – это проторгованный объем сделок. Покупки – это сделки, прошедшие по аскам. Продажи – это сделки, прошедшие по бедам. Внутриспредовые сделки – это сделки, прошедшие внутри спреда. Сделки выше Ask – это сделки, которые прошли по цене выше Best Ask, который предшествовал данной сделке. Это может произойти при проскальзывании. Сделки ниже бит это сделки, которые прошли по цене ниже Best Bit. Перейдем к разделу настройки вспышек. Здесь мы можем включить либо отключить отображение вспышек. Если данная опция включена, мы будем видеть, как подсвечивается ячейка в колонке во время изменения проторгованных сделок. Изменение объема будет сопровождаться вспышкой. В настройке цвет мы можем изменить цвет вспышки. В параметре период угасания мы можем выставить время, в течение которого будет происходить затухание в ячейке. По умолчанию оно равно 2000 миллисекунд что равно 2 секундам. А в поле «Параметры сброса» вы можете выставить временной интервал в минутах, после которого будет происходить очищение колонки, а также можно включить или отключить эту функцию установкой или снятием галочки. Кнопка, находящаяся под данной колонкой, очистит колонку от проторгованных сделок. Перейдем к следующим колонкам «Текущие покупки» и «Текущие продажи». Колонка «Текущие покупки» отображает текущие сделки на покупку, а колонка «Текущие продажи» отображает текущие сделки на продажу. Механизм работы данных колонок был описан в другом видео, ссылка на которое будет в конце данного ролика. Разделы заголовок, кнопка, лучшая цена, настройки вспышек и общие настройки содержат стандартные настройки цвета и шрифта. Кнопка, находящаяся под данной колонкой, очищает колонку от проторгованных сделок. Параметр «Интервал очистки» в общих настройках позволяет изменить интервал очистки. В параметрах последней сделки мы можем выбрать цвет отображения последней сделки. Перейдем к следующей колонке «Изменения лимитов». Эта колонка дает нам детальную информацию об отменах и добавлении лимитных ордеров участниками торгов. Она показывает изменения лимитных ордеров на каждом ценовом уровне. Таким образом можно наглядно увидеть намерения участников рынка и насколько они в действительности заинтересованы в каком-то уровне. Данная информация весьма полезна для внутридневных трейдеров, которые хотят видеть динамику изменения ликвидности на важных для них ценовых уровнях. Следует отметить, что расчет данных в колонке изменения лимитов начинается с момента добавления этой колонки либо с открытия стакана. По умолчанию данные в этой колонке отображаются по аскам. Мы видим в каждой строчке три значения. Давайте рассмотрим, как формируется каждое из этих значений. Первая цифра отображает значение суммарного изменения лимитных заявок. К примеру, если на ценовом уровне 30 лимитных заявок будет снято, то появится значение минус 30. Если после этого будет добавлено 20 лимитных заявок на этом же уровне, тогда к значению минус 30 будут прибавлены эти 20 заявок и соответственно мы увидим здесь минус 10. Обращаю ваше внимание, что исполненные ордера не влияют на значение данного поля. Здесь учитываются только выставление и снятие лимитных заявок. Второе значение данной колонки отображает количество изменений в данной ячейке с момента начала расчетов. Здесь учитывается каждое изменение количества заявок, кроме тех случаев, когда заявка была исполнена. Третье значение данного поля отображает величину последнего изменения. К примеру, если последним изменением было снятие 20 заявок, то здесь будет отображаться значение минус «-20». А если было добавлено 10 заявок, то мы увидим цифру 10. Теперь рассмотрим настройки данной колонки. Состоят они из 5 разделов. Практически все представленные здесь настройки шрифта, цвета и смены названия были рассмотрены в других колонках ранее. Рассмотрим раздел «Общие настройки». Здесь выбирается тип расчета. Расчет может быть произведен по изменению АСКов, а также по изменению бедов. Если необходимо видеть изменения и бедов, и асков, можно просто добавить еще одну колонку изменения лимитов в стакан с соответствующей настройкой. В следующей настройке выбирается режим отображения. Здесь представлено три режима отображения. Если выбрать режим изменения, то будет отображаться только одно значение суммарного изменения. Если выбрать режим изменения Последнее значение то будут отображаться значения суммарного изменения и величина последнего изменения и при выборе третьего режима будут отображаться все три значения то есть значение суммарного изменения, количество изменений и величина последнего изменения далее следует опция «Использовать автоочистку» Зависеть работа данной опции будет от выбранного типа изменения бидов» или изменения асков». Если выставлен тип изменения бидов и цена лучшего бида меняется, все данные по бидам стираются. Аналогично и с асками. Далее идет настройка фильтра. Если, к примеру, здесь выставим значение «20», то изменения в данной колонке будут происходить только в случае выставления либо снятия минимум 20 лимитных заявок. Следующие опции «Изменения ширины», «Шрифта» и «Цветовые настройки» являются стандартными. Перейдем к заключительной колонке «Заметки». С помощью данной колонки вы можете оставить текстовый комментарий на ценовом уровне. Данная колонка содержит стандартные настройки цвета и шрифта. Для того, чтобы добавить комментарий, необходимо кликнуть два раза левой кнопкой мыши по пустой ячейке и ввести информацию. Также здесь можно выставить алерт. Видеоинструкцию по использованию алертов вы можете посмотреть перейдя по ссылке в конце данного видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их.